Ах, запах приятный, теплый, уютный. Дорогие друзья, вот этот яркий и сочный худик с нашим фирменным логотипом канала Древность Стреля получает наш очередной победитель Андрей Кузнецов, который участвовал в одном из наших розыгрышей на стриме и выиграл. Мы приехали сюда, чтобы помочь ребенку. Основная сегодня задача заключается в том, чтобы нам найти потерянную вещь. Так что... Не будем терять времени. Вперед на поиски. Никто не хочет нас ввести в курс дела. Что вообще происходит? Что за тусовка сегодня? Значит, рассказываю. Мы приехали. Она была только вот на этой территории. Она не была, где растут цветы, растения. Беседки тоже не было, потому что сделана фотография Мы покушали, поехали домой Как раз получается, 4 часа уже не было Она была в бассейне, в песочнице она не ковырялась Вот сюда Мы ходили кустики Тоже могла где-то Она прям ухо закрыла, она, наверное, час Вот так вот просто, на папа ей. Покажи, она, я не покажу Мне Не надо, ну, как бы такая Она очень расстроилась Я когда ее, ну, раздеваю, там, купать Она всегда, ой, мама, сережки на месте То есть она прям, ну и замок там такой сильный, то есть, чтобы его открыть, это надо ногтем. Мы приехали, я ее сразу в бассейн, и я со Светкой стою, говорю, надо ей снять эту повязку. Она, считает, получается на ушках, может, я как-то вот так вот. Смелая, не знаю. Сейчас попробуем отбалансироваться сначала. Сейчас будем на работать жар, на 12-й частоте, потому что здесь, скорее всего, очень много мусора будет. Ну, ну, да, ну участок. Подряд. Азарт такой внутри. Всё надо ну, да, найти, найдете, опять помочь подруге. Так что это, да. это невозможно. Дело в принципе. Ну, приложим все усилия делать, так, ну А пока. что, вы будете настраивать на Да, это, я да? пойду сейчас настраиваю. Да. Вот да. она лежит, смотрите. Вот просто. Мой. Вообще не заметишь. Ну, если она только лежит камушками сюда, ну это вряд ли, она может быть блестеть. Вряд ли, она скорее всего вот упала, где-то в траве. Плюс еще дожди проходили. Ну да, что-то Это вторая, вторая Маленькая, да удаленькая. Мне нравится то, что сегодня все при параде. На как на праздник. Ну вообще... Джентльмены. Ну вы поняли. Монетный сигнал здесь. Монеты могут быть утеряны? Здесь могут быть все. Да? Я фольгу нашел что-то медиа. Это а хорошо, это интересно. Так мы так можем и клад найти. Клад находим, делим как? Вам, вам, выбирайте. Для это нас вы склад... сейчас так говорите. Для нас кладка сережка. <связь> Тут не идет газопровод? <связь> <связь> Случайно. Нет, здесь газовая. газа. Так, смотри-ка, Толь, здесь кирпич идет битый. Крестик? Нет, ну, вот. веревочек. Ну, наверное, не знаю, крестик, веревочка. Крестик, веревочек. Кажина идет. Хм. Ну, ты в ударе. На. Ты в ударе сегодня. Нашли крестик. <рес> крестик. Слушай, ну это вообще, это прям благодеяние Господне, да? Ну да, чей -то. Смотри, какую вещь найти. На. Ну, Толь, поздравляем. Ну, да. Толь, это красавчик. Вообще, ты молодец, а? Не сережка, конечно, да? Она теряла золотой крестик? А это золотой? Нет. не но... серебряный. Серебряный? Да, Думаш, Серебряный крестик, крест. А где нашел? Сколько пропал? А да вот он не глубоко был. Ну, в общем, не глубоко и 77, ну. Но... Катюху потеряла. Он на веревочке, да? Да. Ну, надо же, такой крохотный. Только хочешь, но ты сегодня должен эту сережку найти Тебе знак был послан свыше ну да. Божий знак В это у нее точно сигнал будет лучше Потому что мы посмотрели, замерили, где-то плюс 5, плюс 6 Очень низкий сигнал Грунт, я думаю, побольше будет показать там, Может быть, 10-15 А с какой бы стороны ей оказаться в грунте? Прошло две с половиной недели, не могла она еще в грунт идти Может, не знаем, что здесь творилось С момента пропажи тут конечно бухарский девчик <свят> советский в бассейне нет рядом в бассейне поискал что ли да нет они в открыто да, там вот. как бы так все видно. ближе к дому идут находки уже сср поздний 80 год 10 копеек Ситуация осложнена тем, что четкой локализации цели мы не знаем, где именно была потеряна сережка. Может быть, в той стороне, может быть здесь. Еще плюс к этому, конечно, добавилась сложность в том, что территория скашивалась не так давно. И, возможно, в косилку могла эта сережка попасть. Могла просто отброшена быть самой леской. Это как раз вот трава, она уже перепрела весьма. Каша образовалась. Не надо руками Знаешь, что такое? Ну что, поделать? Это перегной. Кстати, очень хороший для земли. Ну, потом перегной прямо на, на землю, на подкормку. Будет картошка расти выше крыши. Вообще, эта деревня, yeah. скажем так, в свое время там проходила дорога, путь Екатерины. Муж свекрови, он строитель. Они закладывают дамин, муж нет. Принципе, так прикольно. Они, конечно, может быть, сейчас ценности никакой не имеют, но просто сама находка, она радует. Ну, да, это очень интересно, такие вещи. Особенно, когда ты не, не ждешь от этого. Угу. Ходишь, ходишь, раз монетку. Он также он чисто случайно очень нашел, за фундамент, пока копальчик взял, то говорит, монета. А может быть это еще со старых домов монету уже подкладывали под угол, да, там, предпристой да. постройки да. дома. Вот, может быть, сейчас с древних времен еще кто это положил. Почему? грузила блин ты шукал меня нет. я думаю нет! нет грузила нет инфаркт сейчас будет у меня сейчас горвалу у вас будут красить показывает и я думаю на веревке держит сережка вам только дай волю вы тут разроете знаешь мы там звук а три будут сейчас найдем ну то что картошку после вас сажать можно будет это сто да. процентов самое главное Докопаться до истины. Самовар какой-нибудь закопанный, ну, да. царский. <звучит> Труба что ли такая? Да он говорит, что это... Не, ну понятно, ну, такая уже. А Мы, будем вы, вы, вы, так, да не Мы будем вытаскивать? А если колокол? Ну, колокол, такой колокол. Да, Металлический. Лопаты надо. Какая А Что это такое? Как ковер. Тоже -то я почувствовал что-то. Да, ну вот. Понятно что-то. Советы звучат обычно так. Да? Опять монеты. Опять да. совет. Поздний. опять десять копеек. Угадайте, какого года. Восьмиды. Да, не угадали. Шестьдесят второй. Кто тут деньгами зарезал? Да. Может, Может быть. А он мог здесь да, быть закопан кем-то? Так, вот здесь сигнал. Я его сейчас Не, его не потерять. Так, да? Да. Я вообще убавил чуть-чуть, он а? все равно ловит. Я уже на самой низкой а? практически. Да. Все равно убьет так. Давайте пином просто. А? О, монеты. Угу ли крупную монету нашел. А, на это 90-е годы. Привет <свят> из <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> А, еще! Смотри! Царя Бориса! <свят> а уже СССР. <свят> смотри, даже в это, седло. В одной ямке. В одной ямке две монеты. А, две... две эпохи, да? Да, Так два два сказать. Пятака. Как вот они, да? да. Два разных пятака в одной ямке. Еще, вот. еще сигнал Еще сигнал здесь. А это уже мы выкупим. Смотрим. Расыпуха что ли? <реслужит> Толя рассыпуха, походу. О, да, монетка. Еще монетка, но уже более мелкая. Копеечка. Копейка. 63-й год. Да вот. Вот она. На ребре прям. Копейка. Божественный сигнал. Божественный сигнал у нас Толя поймал. О, крупняк. Ага. Крупняк. Итак. <связь> Стандартно. 91 год. Царя Бориса. <связь> да. Педачок. Вот что значит прибор заточен под монеты. 84-й год. Почти год рождения. Да. Если бы знать наверняка, в каком месте. Ну, да, то вот. квадрат хотя бы еще реально, а так весь участок, неизвестно даже, может быть, даже его не здесь потеряли, да? -теоретически. Теоретически, да, это возможно. Девчонки расстроенные. Да нормально. То, что мы искали, не нашли. То, что не искали, нашли. В любом случае мы сделали все, что могли. Да, да, да. это кстати вот золотые звонки вообще. Всем нам. Всем нашим людям привет! Сегодня у нас одна очень важная миссия. Нас пригласили на дачный участок найти одно утерянное сокровище. Девочка 5 пяти лет потеряла свою золотую сережку. Очень сильно расстроилась. О, змея, смотри! Змея, змея, змея, змея плывет! Боже, как он хорошо-то, а! Ты посмотри, а! А я еще иду там, слышу, что какие-то шорохи в траве.